И снова всем привет, дорогие друзья, с вами Олег Алав Гудвин, и мы проходим сейчас мануальную терапию, вот приближаемся к скруткам, всевозможных скруток их достаточно, большое количество, ну так если все прочитывают, то там наверное 17-18 вариантов, в основном, где у нас кифоз, мы делаем продавливание, где у нас лордоз, поясничные шеи, мы больше на скручивании работаем, и здесь нам поможет в помощь еще дополнительные приемы после изометрической релаксации. Например, в ровне, когда там размина, да, растираться, долго его, или вы чувствуете, что жесткие мышцы вы прям не промнете его, да, mm -hmm. то постизометрическая релаксация, само название, после изометрия, это статическое напряжение, после этого наступает расслабление, релаксация. То есть создаем напряжение, тут, соответственно, у нас будут тянуться Широчайшая мышцы, косые мышцы и квадратные мышцы, поясничные. Берем за тазовую кость впереди, за передний уголок, вот за этот, да. Только не впиваемся пальцами туда, за да, поддушку, да? да, за да. за подвздорожную кость. Только не пальцами туда, да, а вот так аккуратненько ладошку положили. Просным угу. там, там больно не было, да. И сначала потренируем человека, потому что некоторые не знают, какие тут мышцы у него включаются. Вот эти мы вот сюда, нас, видишь, не просто вверх, а на скручивание. А ты в обратную сторону, давайте, представляете. О, правильно, молодец. А здесь наоборот. Просто сопротивляется или возвращается. Да. По дуге возвращаюсь. Ну, ну, лучше не возвращаться. Лучше вот сопротивляется. Просто с теми, теми, теми. Да, да, да. Вот, смотри. Слишком сильно на процентов ему не надо напрягаться. Достаточно так, на 70%, понимаешь? Чтобы я тебя убежал. Вот просто создаю напряжение. То вот, чтобы у него включилась мышца, тогда приток крови сейчас туши. Да, да, правильно. И, соответственно, у меня рука прямая, видите, чтобы я вот так не напрягался сам mm -hmm. безлишный. Да? Но обе mm -hmm. руки прямые, вот, руки прямые mm -hmm. руками. А, здесь потренироваться мы даем ребрами. Смотрите, ребра должен подтянуть вот сюда, наверх. То есть тут вниз это наверх. Не причем. Вы, вы следите, да, чтобы не коленом упирался, а именно mm -hmm. ребрами. Давайте я на меня. Ослабьте. Видите, плечом Ты упирается. Не... Но, но... Давай, плечом не упирайся еще раз. Не эту лопатку поднимаешь. На скучную. Давай. Ну вот так, да, вот. вот. Видите, получилось. Это мы потренировали его, чтобы он понял, какие мышцы включаются. А теперь одновременно говорим ему со вздохом. Вдохнули и занижали дыхание. Давай. Дави, дави, дави, задержали дыхание, дави, дави. О, молодец. Давим, давим, дави. да. Это туда, это сюда. Да? да, да, в разные стороны. Даем, даем, даем. Ну, так, секунд примерно 10-15. Фух, выдох, выдох. выдох На выдохе падаем, и предупреждаем его прям расслабься, чтобы он как крокодил на солнышке упал и просто лежит. И так достаточно, там, 2-3, ну, может быть, 4 раза вдох. Даем, ага, ребра не больше, дай. Да-да, не лопаткой. Добра. Даем, да, даем. даем, даем. Фух. Фу. Промежуток 5 секунд отдыхаем его вот тогда. И еще раз вдох. Угу. Вот сейчас хорошо давишь. И тазом, и ребрами хорошо давишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отпустили. Все отпустили. И в обратную сторону. Давить теперь тазом отскучивание сюда. Нет, нет, на меня, на меня вот сюда. А, все, выдох. Еще раз, вдох. Угу. Выдох то есть вот получается здесь мы скручивали вот сюда а теперь вот это кость в обратную сторону вот туда а ребрами вниз дали. еще сильнее во, во, во, вот так вот так потренировались и теперь вместе Дох. тазом вверх тазом на меня на меня на меня вот так да, ребрами вниз мышцы, которые обычно человек в жизни не задействует. Тем более у нас у всех все чаще образ жизни. Как у тебя, да? Сенсоромоторное. На коленках. На коленках. Так, ну, Кашля, подожди. Ну, ты сам как чувствуешь, тут есть расслабление? Да, конечно. Ну, кстати, вот видите, вот мягче стало. Ага. Здесь легче. Ну там, конечно, скул служила. надо еще добраться. Это мышцы. Есть правильно. Следующая, да? Конечно. Да вот отображаемая, ты спишь. То есть, на вот это правильно, мир? Да, да, правильно. Так. Сначала без затворки дай потренироваться, ему, чтобы он примерно на вращении надо. Я просто почему? опустил И тоже на... Желательно на вдохе, на задержке. Все на задержке дыхания делается. Сейчас я, я, я, под, потяну, меня Игорь, меня я подтяну, Игорь, я подтянул вначале. Вот я подтянул, ты вдох и давай. Видишь, угу. подыхание. Выдох. Да, выдох. Выдох. Хорошо, да. да, я там показывал, насколько он должен расслабиться. Хорошо. А ребра? А ребра он вверх тянет. Сверху, вниз. Да, без отрики, без чтобы он понял, какие мышцы работают. Ух ты, как хорошо. Хорошо. Тянем, тянем, тянем. Очень интересное упражнение. ПИР, сокращенно постсозематическая релаксация. Посмотрите внимательно, что у нас происходит. Выдох, все. На тренингах у Олега все. Гудвина. Подожди пока. Вдох. Я держу тебя. Выдох. Все, хорошо. Все, да. Ну и сам прием двумя руками, соответственно. На себя. Под вот себя. Так. Вдох. Расслабляй. И. Ну, он уже выдохнул. Еще раз. То есть три раза с промежутком по 5 секунд. Ну, ну понятно. А, за другой... А, другой. а теперь наоборот. Это вниз, а это вверх. Все здесь, точно. Здесь да. Сюда? Да. Да. да? да, да, Пусть он потренируется сначала. Да. Да, да, да. Дари, держу. Правильно, да. Слезаю ребра снизу. Так я так и делаю. А, нет, я ребра туда Здесь теперь туда даю. Туда, а, да, да, да, да, с первого обратно Ребра не работают пока. Все, давай за нам сейчас. Давай я. Выставился. Ты делай вдох. Таз пошел ребрышки. Вот они. Вот они. Выдох. Хорошо, давай отдельно ребра сейчас начали выключил, Ру, на. угу, отдельно, просто ребра. Давай, давай, Во -во -во -во. выдох. Угу. понятно. Я кисель угу. Вот и можно делать прием, соответственно, также берем мягко за уголок подвздошной кости спереди. Угу. И тут прямо в мягкие ткани, через мягкие ткани все равно на позвоночники, на позвонки боковые, поперечно попадаем. Натянули, натянули, до напряжения и потом толчок. Пошли через ребра. Плавающий пропустили, да? Да, можно и у них тоже. А, ну я обычно пропускаю, если там бережусь почки, да? А кто десятков... не бережу почки? Тебе не бережем почки. Они так обычные. Ниже плавочка ребра тут болтается. Тоже, две идут руки, да? Две, да. Правило сохраняется. Руки друг против друга работают. Одна создает вот рычаг, а больше толкает вот это. И идем по реберным поперечным сочленениям. Чем выше поднимаемся, тем больше можно было задать вот такой. По диагонали. Раз, два, раскачали. Вдруг, выдох. Если у человека сколиоз, например, в мою сторону, да? то соответственно, ну как правило, бывает, давайте, допустим, здесь вот в эту сторону, здесь будет вот в эту сторону, да, по закону компенсации. Соответственно, здесь мы давим прямо пластистые вот такие толчки. Видите, прямой рукой? прямо рукой сильнее, чем так давить. А с этой стороны нам логично давить в противоположную сторону, да? То есть тогда просто обходим тело человека и давим с этой стороны и подкамем немножко отходить да. вот здесь берем да? да то есть, ну, э... то есть вот а. А. А. А это поперечное то Но если астистые повернуты сюда вот дуга сюда угу. то там поперечные подняли ребра угу. то есть, соответственно и в поперечные и в астистые а. да. теперь усиливаем это воздействие берем за ногу у нас так Рычаг будет еще больше. Такую, видишь, он ее держит. Предпеждаем, чтобы бедро отпустил, ягодица отпустил. Uh -huh. Все. Если он держит еще. Вот нога, если тяжелая, то можно вот на прямой руке. Видишь, опять руки прямые. Я как буратин. так, что, да? То есть, вот этот рычаг у нас. Создает рычаг. Если нога тяжелая, вы не можете ее такую поднять, да? Вот такие бедра прям uh -huh. большие. То можно вот ее сократить. На плечо положить. И вот так вот будет. Нет, ты опять привлечешься. Слабься. И вот так продавить. Или можно, ну, например, слишком гибкая девушка, да? Можно вообще прям подмышку взять. Слабь ты ногу. Mm. Ты ее держишь. Видишь, ты ее держишь. расслабляй просто, просто все лежит. Подмышку прям вот так раз. Видите, захватили. И вот так вот. Можно, конечно, если вот там... И тоже также от а, подростка сюда и пойти. Да, сюда и сюда. Ну, условно, если, соответственно, вот здесь у нас колес, да, вот с этой стороны, будем тут давить. Uh -huh. А если здесь, то с той стороны. Uh -huh. Ну, если вот ты вот занимаешься, да, там, бицепсы качаешь, можешь взять... На бицепс, просто вот за мной подкачаешься. Раз, раз. Можно так вот взять. Ну, тут-то главное сохранить энергономику, чтобы не уставать тебе. Надо так выстроиться, чтобы. Ну да, зависит от клиентов. На первом можешь убиться, смотрели. А на пятом клиенте отдохнуть. Веревочку привязать, такую к ноги через И еще усиливаем эту формулу, например, скалеоз идет вот в нашу сторону, да. Берем его за. Смотрите как. Если скалеоза нету делаем симметрично в обе стороны человека и в эту сторону и в эту. и сюда прошли да все равно поймите то что э, ну неправильно не встанет то что неправильно стояло он повернется а те кто нормально были только останутся нормальными да, то есть они не скользятся э, и соответственно за две ноги над чашечкой берем повыше Ой, тя -тя О, все пускай ну, ну, вот, сам вот если здоровый человек, то просто позвоночник раз. раз да. а, а если сколиоз, то разворачиваем. Видите, он там загнулся. И вот так его прогибаем. То есть получается, логика какая. Один позвонок или несколько выскочило в бок. Ну сместились остистые, допустим. Да? То вот они сместились сюда, мы подбиваем их в противоположную сторону. Ну логично, да? Но с той стороны надо дать ему вакантное место. С той стороны растягиваем. То есть вот растянули, туда втолкнули. Угу. И наоборот, сюда выскочили. Здесь растянули, туда втолкнули. Это касается как и одного позвонка, так и, э, и, и, и, и вот секунды. Вот вот, вот вот завалился туда. Да. Ты, ты, ты, где говоришь, растянули. Вот. Ну вот, вот, вот сюда мы делали, вот, и, и, и он растянулся, и толкаем. Вот, смотри. Все, а... расслабляйся. Вот загнули, видишь, мы там растянули Видишь, мы вот, вот растягиваем Это ему дали высовывать да, да, видишь, протягонаривание, да. видишь, таз висит И запихнул туда да. да. да. по... Когда я это осознал, это на самом деле вот прямо краеугольный камень всех наших приемов И вот я и придумал такую формулу, да Вот, если мы щупаем, да Даже один или там несколько групп их ага. Вышло сюда Полкаем в сторону и вверх к голове в сторону головы а с этой стороны растянули мы растянули чуть выше чем сама остистая да потому что его поперечная находится на два пальца выше то есть, вот там мы растянули Долкаем, соответственно растянули вверх то есть вот умели вот это остистая вот поперечная на два пальца выше да да да поперечный красный он, он выше то же самое когда мы будем ложить по одному позвонку правильно, например, какой-то позвонок нашли, он выпирает вот сюда. Угу. То есть вот уперлись в него, выше поперечные растянули, и получается вот туда толкнули. Точно. Вот то, что мы отрабатывали. Да. Ну, мы делали как бы... Ну, да. мы делали просто вообще все говорят, вообще. А теперь уже локально конкретно. Конкретный упор. я конкретно в него, в один. И выше растянул. Ну либо наоборот. Они, как правило, бывают один сюда, один сюда. Значит, этот вот туда уперлись, вышли его, растянули. Ну, тут желательно еще голову повернуть в ту сторону, поворачивай голову. В сторону чего? В сторону растяжения? А, нет. Наоборот, в сторону правки. Куда сторону. нужно повернуть, да? Вот сюда голову растянул, поворачивай, тут растянулось. В сторону, в сторону, куда он должен. Да, да, да, да, да нет, давайте так. А, вот здесь он вышел, сюда, угу. да? Значит, надо вот эту сторону растянуть. Да? Значит, голову в противоположную сторону поворачиваем. Вот. Плюс еще за руку потянули, и Мы тут освободили. А можно еще... При вот, вот так, за руку Можно этапы, вот так, да. Чтобы ну и при повороте головы... Мы же все равно уже даем ему. Да, да. Да, да. да, да. да против головы, тут чуть ли не до шестого позвонка, угу. они тоже ратируются. Угу. А нам туда и надо. Да, да, да, да. То есть мы как бы добавляем еще движение вот тут. И рецепт вот здесь. Вот такой вот толчок. Такой уже точечно конкретно вот этими косточками. Ну, можно и пальцами, но пальцами, конечно, слабее же, чем... Ну, блин. чем Гипотенор. А толчок прямо властистый туда, да? Да, прямо властистый. Вот. Ну давайте отработаем все это друг на друге. А если вы не с нами смотрите настолько по видео, то зря вы много теряете. По видео многие ну, нюансы уплывают. а мне же вам надо поставить руки. Приходите на тренинг, друзья.